Всем привет, с вами Оркитавио, и сегодня очередной гайдик небольшой, очень гайдик, поскольку только один бой, но у меня больше не было времени, тем более мне еще помог мой друг Моцарм-27, который на моем аккаунте набил войны на e 25 чтобы я смог сделать обзор для вас, потому что был занят другими делами, я играл и сделал реплей, там, ну на e 7 на СТБ, и надеюсь, что скоро сделаю по нему обзор. Потому что ну, были некоторые сложности. Что-то у меня не записывалось, и некоторые плей потеряли. Вот. А, что же хотел сказать именно о E25. E25, наверное, один из самых веселых а, премтанков. А, наверное, один из самых лучших прем танков и так далее. А, очень быстрый. Очень быстрый. Супер хорошая пушка. Да, мало дамага, но опять же все-таки за две с половиной секунды, да, там по 160, по 170 и так далее. А, да, нет брони, а, опять же, да, брони нету, ее вообще нету, и е шьет любой просто танк, там, да, начинает на да, 6, вообще любой просто танк. Потому что ни сколечки миллиметров, никаких наклонов. Но а, динамика, пушка, вот это все позволяет нам делать так, чтобы нас а, сейчас не попадали, потому что размер Е25. Очень-очень маленький. Что касается этого боя. Вот, против Е25 мы выступаем, и этого Е25 добирают. Конечно же, как же еще в эту игру играют, только с помощью подсасывания, да? Подсасывал кто-то фрага, ну и пофиг с ним. Вот, просто все таки 300 мага мы набили. Вот, довольно хорошо попали для Е25, то есть попали к седьмым, где Е25 карает, Попадая к большим, конечно, без голды тяжело. Вот. Ну а в семерку все-таки пробоя хватает, потому что его 100, 150 мм. Да, вот счастье пробиваем 36.01х или Вот. Остается у него 15хп, по сути он, он ланшот для нас. И первый фраг есть. И уже 831 на мак. Вот что-то ругается тут матом очень плохо это конечно делать, это 34, но, черт с ним, если он такой плохой. И Пахевик, вот что нам позволяет, смотрите, мы маленькие, мы спокойно свисли, да, и сверху его убили, 9-2, 9-2, хоть 41% победы был у нас, а, используем а, ремкомплект, поскольку повредили гуслю, этим расправляться с БДГРом, убит, все, отлично, три фрага. А, Во, что ж хотел сказать все-таки о е 25 вот, Если вы будете, допустим, играть 25 в когда там 2-3 человека в обзоре, то поверьте, вы просто нагнете. Потому что если один, одна не 25 уничтожает рандом, то вы будете просто карать. Ну, соответственно, как и втроем, кара все-таки будет чуть поезднее и, так, ну, получше. Ну, сами видите, как спокойно, да, то есть убили. Четвертых я даже сам не как четвертого тут довольно нету. А вот, всем советую купить 25. Сколько там? 6, 6 тысяч. Ну, короче, 6,5 голды, что стоит? Ну, 6 тысяч голды, да, да. очень помню. вот Так что не пожалеете, если купите. Что еще, наверное, сказать. Я 25, еще мало того, что сказать, потому что говорится о они, наверное как-то мало что сказать можно да вообще ничего а там опушки тоже все довольно быстро 170-160 хп снимает она да там 115-154 ну, вот мы сняли уже это все очень быстро за две секунды тем более у меня вроде а, ну у меня прокаченный экипаж если вы еще поставить сюда да там всякие приводы на лодке там да вентиляцию то вообще будет просто карать а вообще кстати у меня и стоит это все а, вот Бой быстро закончился Гайд получился очень коротким Потому что ну, все очень быстро а Наши противники слились Очень-очень быстро а, Вы видите, что воин а, 1800 дамага Классный бой Опять же, говоря, советую всем купить, всем попробовать Потому что танк реально Супер-супер Вот Это был, с вами был Октавио 37 а, Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал Ставьте лайки